Всем привет, кисы и коты! Вот что я хотела вам сказать. Сегодня я весь, весь день буду бримчать. Это какой топ. Я же в Турции. но ну, не могла я пройти мимо него, не могла. Вот теперь вам показываю. Сегодня мы смотрим видео под названием «Дочь демона». С канала G. Мама, дорогая, что же там будет? Интересно, вы просили посмотреть меня эти видосы. Вот, пожалуйста. Сим Салабим, Рахат что там говорится, я не знаю. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня отчет удачи. Все те, кто поставит лайки, вам будет вести всю неделю. Итак, считаем. Три, два, один... Ноль! Все те, кто поставил лайки, и удача, отправляются к вам! Также не забывайте, что в конце каждого видео появляются ваши комментарии, так что пишите комменты, самые классные окажутся в новом видосе. Ну а мы начинаем дочь демона, поехали! Как же мне все это надоело! дом. Ох, здравствуйте! Вы, наверное, Екатерина? Здрасте. Да это я, пойдемте уже. Куда идем? Хорошо, пойдемте, подпишем на вашу дочь документы, и вы, Екатерина, можете идти. Она решила. Стоп! Она решила дочку сдать в детдом. Правильно, вот эта вот Екатерина. Аж зачем, за что? Как? Не понимаю пока. Когда точно. Пошли, я тебя провожу. Совсем забыла. Итак, привет, ребята. У вас теперь новенькая. Познакомьтесь с ней, а я пошла. Привет, я Кейтлин, а тебя как звать? Очень приветливые ученики, точнее, как сказать, то есть они сразу решили с ней, типа, привет, там, привет, все дела, все нормально. Но если у меня такая мама, которая решила сдать деду, может быть, ей тут будет лучше? Петик, я Елизавета. Ой, девчули, а я тут, это Егор, да? Егорыч. А почему вон-то девочка сидит одна и ни с кем не общается? Да у нее глаза разные, нам страшно к ней подходить. Почему? Как, наоборот, вот не знаю, вот я вот такой человек, меня наоборот притягивает все необычно. Разные глаза, пожалуйста, я сейчас с тобой познакомлюсь. И у меня будет офигенный друг с разными глазами. Это же круто. Я вот тоже странная. Ничего, нормально живу. Цвет глаз не имеет никакого значения. У меня вот один глаз слепой, а у нее просто разные цвета. Девочка, что? Эм, ну, это, может, слезай? Ладно. Что ты хотела? Дрожить, глупенькая. Как тебя зовут? Вау, не ожидала, что тебя не испугают мои глаза. Ну, я Эвелина. У нее необычное и имя, и глаза, и все остальное необычное. Класс. Наша главная героиня такая же, как я. Сразу подошла и познакомилась. О, да. Я люблю такой настрой. И с этого момента они стали друзьями. Ура! Я дружила со всеми, но Элину игнорировали другие дети. Но никто и не знал, что Елизавета родилась на небе, где живут ангелы и демоны. Черный красный глаз. Пять лет назад. От убежища всех демонов. Ну привет, Екатерина. Что это такое? кто вы? Что вам от меня нужно? Это твой временный дом. А сюда ты попала по кое-каким традициям. Напишите мне в комментариях, хотели бы вы попасть в ад, но не в такой ад, который, знаете, там сковородки раскаленные с людьми, вот эта вот вся тема жуткая. А где такие нормальные демоны? Такие вот демоны. Ну вот такие демоны. Вы бы согласились туда попасть? все там были такие... Чопорные, нарядные такие все, коварные такие все, ох, ох, ах, ах. И ты такая, о боже, где это я? И тут такой один самый прекрасный демон говорит, здравствуй. Напишите в комментариях, я бы сходила. ну почему именно я? Потому что ты мне понравилось среди миллион девушек. Ой-ой-ой. Потом расскажу тебе все. Когда потом? Что за херня? Какой тупой у меня сон. Поскорей бы проснуться. Это не сон, детка. Какого черта ты привел в дом обычного смертного? Ты что, правила? да не знаешь? Да, успокойся, мне уже 174 года, и это уже нормальный возраст. Правило тут не знаешь только ты, идиотка. Я так понимаю, вот эта вот девочка, которая справа стоит, она как бы имеет на него виды. Но он уже мальчик взрослый, ему 174 года, и он вправе выбирать, с кем ему быть. Со смертными, не со смертными, с дьяволом. Ему уже достали все вот эти демонессы за 174 года. И он такой думает, о-о, какая миленькая, невинная, смертная. А ну-ка призову ее. Она думает, что это сон. Это не сон. Аид, если она сбежит и расскажет это на земле, то отец нас убьет. А это его сестра, что ли? Хах, не сбежит. Да я ее отпущу. Теперь время пришло, чтобы тебе все рассказать. Давай! Ну, а теперь выслушай меня внимательно. Что за херня? Что за сон такой идиотский? Второй раз повторяет это. Слушай. Да, пойми ты уже, это не сон, это реальный. Просто дай мне тебе все рассказать, и я тебя отпущу к твоей новой комнате в этом доме. Да пошел ты! Да что ж ты за дура-то такая, а? Короче, когда тебе хотят что-то рассказать, послушай сначала, а потом истери. Тебе деваться некуда, ты сидишь, привязанная к стулу. Алё! Да замолкни уже. Ну, да реально, заткнись. Говори уже. По традиции, все наши поколения семейства демонов должны принести к себе жену смертного. И к 172 годам демоны уже должны заводить семейство, а мне уже 174. Староват. И... Вы понимаете, к чему он ведет? Ну, когда демоны приносят к себе девушек, парней, они женятся через месяц, а дальше же остается выбор на трон короля демонов, моего отца. Тебе сейчас перенесут к себе в комнату и переоделут. Что за бред? Да достала уже! Орать! Как можно было понять, через месяц они поженились, и мать Екатерины смирилась, что это не сон и привыкла к этим обычаям через несколько дней. Ну что же, Аид занял трон отца короля демонов и отпустил Екатерину и Новорожденную Елизавету на землю, таким образом он нарушил традиции. То есть вы понимаете, что Елизавета получается дочь демона, и не просто демон, а того, кто правит Адом. Аид, король царства мертвых, ну вы знаете, наверное, греческая мифология. Но Екатерина знала, если расскажет об этом кому-нибудь на земле, то и не поверит, поэтому промолчала. Через год все стали наравне. Все были друзьями, но как только Елизавета уходила... Крики детей. Елизавета, что с тобой все хорошо? Через пять минут. А потом у нее появились крылья О вот она... боже, она начала перерождаться. Э -эй, тебе сейчас лучше. Все обошлось. В том, что Эвелина показала, что она увидела Елизавету в таком состоянии. Дети, которые издевались над ней, наругали. После этого момента они начали игнорировать и избегать Елизавету и Эвелину. Десять лет спустя. Елизавете и Элине шестнадцать лет. Как хорошо, что в нашей жизни не так все быстро на перемотке. Десять лет спустя, все, нам уже семнадцать лет. Итак, сейчас будет самое интересное, мне кажется. К нашим девочкам, пожалуй, какие демоны. Или батя заявится, или что-то будет подобное. и для наивора семнадцать. И я тебя догоню, коза. Коза-дереза. В школе. Итак, здравствуйте, дети. Сегодня у нас будет контрольная. Почему она на меня так пелится? Такие красотки. У нее появились пятна демонов? Извините, можно выйти? Эй, пошли со мной. Надо кое-что тебе рассказать. Извините, можно и мне выйти? Хорошо, выходим. Ну, зачем ты меня звала, Сара? Что это у тебя возле глаз? У тебя это тоже появляется. Посмотри в зеркало. Стоп. Получается, они обе дочки демонов? Так понимаю, потому что у них что-то начинается изменяться во внешности. Это обычно, как всегда, переходный возраст. И посмотрим, в кого же они перевоплотятся. Крылья, рога, изменения в лице... Что это за фигня? У меня под глазами! Слушай, а скажи мне прям честно. Что? У тебя в детстве появилась сильная агрессия, красные глаза и крылья. Ну... <clears throat> Елизавета рассказала о том случае в детстве 10 лет назад. После школы. Короче, смотрите, что с глазами у них. Кто мой отец? Кто моя мать? Где я родилась? Где это было? Кто я вообще? Кто-то. Эй, ну ты чего плачешь? Ты кто такая? Короче, на и что в... ты делаешь в этом доме? Короче, на девочку все свалилось в раз. Так же, как на ее маму, которую украли в ад, и так далее. Тут уже ангелы появились и демоны. Надеюсь, нам этот ангел сейчас расскажет все. Ох, совсем забыла. Тебе же стерли все воспоминания. Вы больная на всю голову. Мало того, что вы какого-то фига в моей комнате и в моем доме. Так еще и говорите, что мне стерли воспоминания. Слушай, я тебе сейчас все объясню. Хватит, пожалуйста, кричать. Ладно, говори уже. Я твой ангел-хранитель, который будет отныне защищать тебя. Через месяц их забрали. Но Новые через пять родители лет у них появилась своя собственная семья. Но с каждым днем елизавете становилось все хуже и хуже. И в один день она не смогла сдержать силы демона, и она одну ночь. От Врохота проснулась семья Елизаветы и везла в тот час скорую уехала вместе с ней в больницу. Да тут не скорая нужна, тут экзорцист даже не поможет, я считаю, потому что она дочь демона. К сожалению, мы не смогли ее спасти. Что? После смерти Елизаветы были плохо. Что, блин? Она же не умерла. Ну, привет, дочка. О! Батя. Новые родители присутствовали, просто места не хватило для них. Тут могли быть присутствовать грамматические ошибки и непонятности. Минифильм делался три недели с перерывами. Ну, в общем, вот такой вот мини-фильм я сегодня озвучила. Всем спасибо за просмотр. Вот такой у нас мини-фильм был. Она вернулась к отцу и теперь стала официально демоном. Все, конец, ребята. Вот так и должно было быть изначально всю ее жизнь. Но Ангел-Хранитель ее не спас от смерти, что странно. Странно. Почему Ангел-Хранитель общается с демоном? Ну, ладно, в этом разберемся потом. Вот. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, поставьте мне лайк. Подписывайтесь на канал. Люблю вас, целую. Пока.